На свете пластилина вам уже Здравствуйте, я дети пластилина, бой мужик И жило на свете пластилина вам уже Твой мужик летят до полные виллы пластилина волну. же просто хочется скрочить. Очень хочется Когда-нибудь получится Когда-нибудь получит очень хочется Скоргонить получит получится Когда-нибудь очень хочется Скоргонить Когда-нибудь получится Скор Когда-нибудь по лесит нибудь сломается Когда-нибудь сломается на планете пластилина вам уже же силы пластилиновых Мужик, не так долго там Могилы пластилиновых Просто очень-очень хочется скончаться Когда-нибудь получится скрыться Когда-нибудь повесится Лестница Когда-нибудь сломается нибудь получится Когда-нибудь повесится Лестница Когда-нибудь повесится когда нибудь вызовутся, когда нибудь когда когда не когда когда за когда когда когда за когда когда не когда не когда когда когда не когда когда не когда не мы И когда не Кто-то в моей голове сказал мне привет. Кто-то в, Кто в моей голове сказал мне привет. Я промолчал, я не знал, что сказать в ответ. Буду молчать, я ему ничего не скажу. Я буду молчать, я ему ничего да, не сяжу. Да, я буду молчать, я ему... Ничего не скажу, думал, молчать, я ему ничего не скажу. Кто бы то ни был, я точно с ним не дружу. Подожди, Подожди, это я, я, в, своей нет нет, это я в своей голове я в ты я я я в своей голове. я Поторопился, убил свою машину, что-то бахнуло у нее под капотом, и повалил густой расплывчатый дым, Я направлялся в Бегас по своим блюзовым делам, и она сломалась. Я слишком не люблю. Делать такие вещи, как чинить эти старые тачки И поэтому я тороплив и неудачен <свес> <свес> Ведь быстро и хорошо не бывает Глистарик, притормози! Сними ногу с акселератора Вся жизнь обратилась в спринтерский забег Попытки покинуть обреченность С ее единственным концом И наградой в итоге окажется смерть Для тебя, никогда не узнавшего Что придет быстрее? Завтрашний день или следующая жизнь? Кури, подумай, может все не так уж и плохо Ведь все в этом мире можно заменить Все кроме одной вещи И мое время Все кроме времени Все на самом деле будет нормально Я заменю движок на боли, я крутой Я еду в Вегас за пять тысяч миль! Подвалы гаражи Проверят на детекторе лжи Да, ну а как же хулиганы и молжи Их обязательно проверят детектор. ну а как же пистолеты и ножи Их основать Проверят детекторам лжи Скоро реки и леса и камыши проверят на детекторе лжи Очень-очень скоро все на свете типажи проверят на детекторе лжи Да ну а как же черепахи и яшки обстоятельно проверят на детекторе Нет, ну, а лжи Как же чуваши и воды Их просто тщательно проверят детекторам лжи детекторе лжи возможно даже правила законы чертежи проверят на детекторе лжи да но, а как тогда ученые мужи а их внимательно проверят на детекторе да, лжи а как тогда границы рубежи их обстоят Проверят на а, краски и гардоши. Их проверят на посады, Их проверят на тщательно проверят на так а, а, малыши Их проверят на декори декори. Декори. все журналы, проверят на и Их тщательно проверят на так И ты тоже не не дрожи, тебя проверят на детекторе лжи! Ты сам там тоже никуда не спеши, тебя проверят на детекторе лжи! И ты там тоже руками не маши, тебя внимательно проверят на детекторе И вы все как бы ни были хороши, но вас просто тщательно проверят детекторам! Ваша проверят на детекторе вас внимательно проверят и Тщательно проверят, но ты так дарел Тщательно проверят, но ты так дарел Проверят всех внимательно проверят надо всех внимательно проверят и обязательно окончательно проверят Проберут на докторе и просто тщательно проверят детекторы. Похожими на старый космический зонд, Отправленный к далекой звезде Земля давным-давно Потеряла с ним связь, А он летит дальше. Радиация, скупа облизывает его помятую оболочку, царапины метеоритов, мелкие метеориты пробили местами обшивку, налитую свинцом и титаном, потемневшую от времени и излучения, а он все летит, посылая сигналы Беллинго, недоступные уже никому. Зви космос, космос передаю космос. информацию, вы появились из космической, были серой, холодной, космической, были вы все получились из взрыв просто забыли, какие вы. Отражаются в иллюминаторах, затертые до блеска ручки штурвала, Потёртые кожаные сиденья На маленьком детском авто, стоящим на внутренней кромке иллюминатора. Мерцание лампочек, ног уже красный Зеленых почти не осталось, А он все летит к далекой звезде. Математики не ошиблись, осталось немного, много, Не больше семнадцати парсеков. Бескрайняя ночь звезд. Абсолютная тишина, Нарушаемая щелкающим реле Сканеры передатчик, датчик, дачек. Передаю информацию вы появились из космической, были серые, холодной, космической, были вы все получились из взрыва сверхновой, Просто забыли, какие вы. Вернулась. если бы когда-то две звезды не сталкинулись, Вы бы не появились из космической, пыли из мертвой, холодной космической Были да все мы... получились из взрыва сверхновой. Просто забыли, какие вы были. Еврей, стремящийся познать бесконечность множество миров сосках из мертвой материи Проносятся мимо, достигнут предел скорости Солнца обращаются белые ли, руки привычно лежат, На рукояти штурвала Поряд над панелью управления, Звездная пыль на водфортах рисуют карты эпох, Белый принц в призрачном боливе, Познавший реальности, и пронзивший бесконечность сквозь время. Передаю субтитры. информацию, мы появились из космической, пыли из серой, холодной космической, были мы все получились из взрыва сверхновой и просто забыли, Какие мы были, мы получились из космической, Пыли из мертвой холодной космической Пыли мы все появились из взрыва сверхного и просто. Забыли, Какие мы были, ведь если бы однажды две звезды не проснулись, если бы однажды две звезды разминулись, Что было бы с нами, как бы все повернулось, Если бы когда-то две звезды не столкнулись, и мы бы не появились здесь в космической. Были с холодной космической были мы все, получились из взрыва сверхновой, и просто забыли, какие мы были, и боги появились, космической, и черти появились, космической, и все на свете получилось, из взрыва сверхновой мы просто забыли, какие мы были, я бы... Получились из взрыва сверхновые мы Просто забыли, какие мы были международная панорама. Япония, экономика или Хроника, факты, комментарии. Опасная стратегия. Итогом сессии Совета НАТО. Вот говорят, я слишком громко играю Кроме всех мелочей Вокруг весь мир ругаю Всех пугаю, даже врачей Я до конца не понимаю Сложности неизвестных вещей Но не рискую, я сижу Танцую, танец овощей, сижу на месте и танцую вместе. Этот бодрый танец вообще Ведь может статься, что других не будет танцев вообще. И вы танцуете и не думайте о сути непонятных вещей. Со мной вместе все танцуйте, этот танец овощей. Ведь, как бы ни был я силеный, как бы не Как морковку берут, Сидим на месте и танцуем вместе Этот бодрый танец овощей Ведь может статься, что других Не будет танцев вообще И мы танцуем, не балуем, не рискуем Этот танец овощей Вот эту песню все танцуем вместе Танец овощей Сидим на месте И танцуем вместе Этот бодрый танец овощей Ведь может статься, что других не будет Вообще, и всем нам ясно, это самый безопасный Добрый танец овощей, под эту песню Все танцуем вместе, Танец овощей, сидим на месте, и танцуем вместе. Этот бодрый танец овощей, быть вообще статься, что других не будет танцев вообще. И всем нам ясно, это самый безопасный Добрый танец овощей, под эту песню, все танцуем вместе. Баба, не не разбираешься. Баба, ты не разбираешься. Баба, ты не разбираешься. Баба, я хочу увидеть европейскую землю без ядерных потерять. Воля жители. Надо бы прислушаться к своим профессиям писать. О, ну да, это я. Как это, доказался до жизни? Что Обо всем тебе расскажет, чтобы ты старался в ней висеть. Социальная сеть, специальная сеть. Она всего тебя получит, воспитает и научит, чтобы ты остался в ней висеть. Социальная сеть, специальная сеть. Тебе поможет убедиться Ты не ноль, а единица Чтобы ты продолжил в ней висеть специальная сеть, специальная сеть И все, о чем ты будешь думать Так легко в тебя засунуть Чтобы ты остался в ней висеть Запускаешь систему и вводишь пароль Начинаешь писать любопытную тему Хотя в основе лежит цифровой ноль В виртуальном мире все так просто Как дважды два четыре Ты в этом мире король Что за реальность обложила тебя как ватта Это, конечно, мрачная константа Но ты в своем деле пионер У тебя ума палата И высокие ставки Ты цифровой селекционер Любишь себя побаловать травкой Есть контакт доверия? Запускаю вирус по оптическим венам Спасает только с Ютуба серия Я ставлю тебя в чарте первым Начинается мистерия. В системе находятся все ресурсы Не превышая лимита доверия Ответы на вопросы, принятия решения На любые вкусы Видение проблемы, установка, разборка, дилеммы Мера каждой победы всегда на весах Я даю чувство меры на свой совестный страх Безобидные цифровые наркотики Пропускаю через сетевые микротики Немного вдохновения закрепи паровозом Без сигнала усиления Паучий интернет сеть расползается Как до моклого Множество граней и сфер создают пространство Это мое синее, беспробудное царство На ярких экранах не терплю полумер Я мощный и стремительно свят, как с небес Люцифер Я даю жизнь идеям, ведь жизнь — это вечное начало А в музыке важно, чтобы качало И кто-то решит начать все сначала Но этого мало, ей всегда этого мало Цифровая религия, передача молекул через вибрации Порабощенное сознание, передача информации Тридцая доля живет в ритме через мои ладони Сублимация звуков и веществ в голове Ведь истина находится в игристом вине Виртуальная сеть набирает до Законы, темы, системы и формулировки Без сомнения, погружаясь в неё Забываешь про заботы, только не сиди перед экраном До полного тупения, играя на смартфоне В игру, цель который в одно мгновение Посылать сигналы вальше ли или Выпускать наружу потаенные стремления Легче разрушить атом без сомнения Чем предрассудок по определению И если б я хотел знать ваше мнение То досушить до конца не хватило бы терпения Ну ладно, хватит, пора заканчивать историю Каждая собака лает на своей территории Социальная сеть Специальная сеть Она всего тебя получит И твой мозг себе подключит И чтобы ты остался в ней висеть И ты ее не в рай ведешь, Не задушишь, не убьешь Она сама тебя раздавит В дураках тебя оставит Ты по полной Специальная сеть Специальная сеть Тебя заставит убедиться, ты не ноль, а единица, Чтобы ты продолжил в ней висеть. Специальная сеть, специальная сеть. Она про всех тебе расскажет и похвалит, и нахажет, Чтобы ты продолжил в ней висеть. И чтобы ты пытался в ней висеть, Чтобы ты старался в ней висеть. И чтобы ты остался в ней висит, Чтобы ты продолжил висить, Чтобы ты пытался в ней висеть, и Чтобы ты старался в ней висеть. и Чтобы ты остался в ней. Висеть. Висеть. Чтобы ты продолжал, чтобы ты пытался, чтобы ты чтобы ты чтобы ты чтобы ты пытался, чтобы ты продолжал, чтобы ты пытался, чтобы ты чтобы чтобы ты пытался, чтобы ты чтобы ты продолжал, чтобы ты продолжал, чтобы ты продолжал, чтобы чтобы ты остался ты чтобы ты продолжал, чтобы ты чтобы ты продолжал, чтобы чтобы ты продолжал, в ты чтобы ты продолжал, ты чтобы ты чтобы ты остался, чтобы ты чтобы ты пытался, чтобы ты чтобы ты старался, чтобы ты чтобы ты чтобы ты чтобы ты ты остался, чтобы ты чтобы ты ты старался, чтобы ты остался, а бы ты остался? А что Ты что бы